Всем привет! Это «Территория инвестирования». Меня зовут Андрей Меркулов. Со мной сегодня Илья, он резидент клуба инвесторов. Мы с ним беседуем на тему доходной квартиры и не просто как сделать стандартную историю, там, купить в ипотеку, распилить, сдавать, а о том, какие неочевидные плюсы вообще у собственника доходной квартиры, то есть какие есть чит-коды, которые позволяют получать больше с длительной аренды да, и занимать посудкой. Как минимизировать то количество времени, которое ты тратишь на управление? И давай начнем, наверное, с основного, да, то, что как а, ты вообще пришел к доходной квартире, вот, принял решение, что это твоя стратегия, я так, насколько знаю, что ты начинал вообще с другой стратегии. Да, начинали мы с курса «Доходный дом». На самом курсе поняли, что это большая сумма для первого входа mm -hmm. и решили переключиться на квартиры. А, чуть меньше, а, чуть проще и доход, в принципе, с трех, пяти квартир такой же, как от дома. А сколько времени у тебя занял запуск, то есть вот от выбора до непосредственно первых жильцов, первых денег? Стандартно 2-2,5 месяца. То есть за два месяца, в принципе, ты в принципе, можешь, да. если вот второй раз сделать, еще быстрее, да, да, можно, получается, от принятия решения, получил одобрение, то есть вот эти все этапы. Да. Хорошо, скажи, а что, ну вот, например, люди, которые живут в регионе или, например, они заняты на основной работе, какие этапы ты делал сам, то есть ездил ты ли сам в Икею, там, за мебелью, там, условно? Да, и... все этапы я делал сам, от выбора локации, от покупки мебели, uh -huh. от замера квартиры от составления плана. Но ремонт я сам делал. Нет, ремонт я не сам делал, на ремонт я нанимал ребят. То есть были ребята, которые да. тебе помогли с ремонтом и в целом. Сколько времени у тебя личного заняла вот эта реализация проекта? Ну, один день неделю на протяжении двух, наверное, месяцев. Было. Здесь мы покажем фотографии того, что было в начале. То есть как квартиру купили и как в результате, что из этого получилось. Смотрите, ребят, мы сейчас не будем вслух специально проговаривать цифрам, мы просто сделаем табличку, вы сможете нажать на паузу на видео и ну, посмотреть детали. То есть, Меня интересует ну, вообще суть, сколько времени, какие были трудности. Окей. Okay. Какие были трудности? Трудностей было немного. Это, наверное, с ремонтом неожиданно. Это была первая квартира на первом этаже, и ее затопило. Это при выяснении всех обстоятельств я понял, что это нормальная стандартная тема в новом доме. Других рисков, не рисков, а проблем не было, потому что все риски я пытался решить заранее. Ну, то есть ты попал на деньги в итоге, получается, с ремонтом дополнительный? Нет, там еще не было ремонта, это прямо а, в самом начале, да. То есть в этом повезло. Да. А, хорошо, то есть сделали ремонт, сколько времени все это длилось примерно? То есть ты купил квартиру, одобрение, ремонт? Сколько... Да, ремонт где-то 4 4-4, где-то 8-9 недель. То есть, вовсе основное время занимает ремонт. Да. Его можно сократить, вот, если заранее, например, купить материал, подготовиться вот, и, например, определиться, чего ты хочешь? То есть... Его можно сократить, да, если а. есть отделка, купил мебель, либо сильно упростить ремонт. Угу. Но, насколько я знаю, у тебя как раз другой подход дизайнерский, то есть ты делал по-другому. Да, мы сделали, У нас основное время заняло выкладка кирпичной стены. Это такой трудозатратный процесс. Я понял. Скажи, заселение. То есть это же у тебя получается район севера, и там ну, достаточно большая конкуренция, там и посудка, там и длительную сдают. Вот за счет чего, сколько ты искал арендаторов, да? Хотя ну, многие говорят, что север явно там уже перегружен. Проблем с заселением нету. Если человек выезжает, мы подаем объявление заранее, проводим собеседование пару дней, на четвертый день встречаем с теми, кто готов встретиться, и кто-то из них один всегда заселяется и остается ну, то Сколько времени ты заселяешь примерно? Ну, 4-5 дней на это уходит, но я начинаю искать человека заранее, когда предыдущий еще живет. То есть э, я простое, понял. либо нету вообще, один выехал в обед второй заехал вечером либо на следующий день. А, как ты решаешь а, вопрос, если человек не знаю просто съезжает? Ну то есть я, все, я уезжаю. А, я не, не выплачиваю депозит, оставляю у себя. То есть я ты говорил то, что у тебя изначально была другая политика и насколько изменилась доходность после того, как ты начал правильно работать с задатками, то есть по договорам. Четко отслеживать выселение и не возвращать депозиты в случае, если там есть какие-то проблемы, трудности, или заранее съезжают, например, то есть до конца года. А, как правило, либо люди съезжают заранее, либо какие-то проблемные люди они прикинулись долгожителями, но сняли а, на 2-3-4 недели. А, этим людям не выплачиваются деньги, а, они остаются у меня. А, то есть мы с тобой а, в год это где-то 2-4 полных платежам не остается в доходе. Ну И это фактически, мы с тобой тогда прикидывали, то, что получается разница в доходности примерно 3% в год. То есть, если ты просто выстраиваешь правильную работу с задатками, да. а, причем ты не идешь на конфликт, потому что ты заранее предоставляешь, ну, ты заранее все эти условия проговариваешь, у нас а, такая же история с женой с доходным домом, то, что изначально работа с задатками строилась никак. То есть это не проговорилось, этого не было, ну, условно, там были обычные условия в договоре. После того, как мы а, простроили вот эту историю, стало ну, просто ощутимо. Во-первых, а, ты. Увеличиваешь доходность, и вторая неочевидная вещь, ты не делаешь ремонт за свой счет, если там что-то нужно исправить. То есть вторая тема, это когда человек выезжает в истечении года, и ну, там есть косяки. да. Вот У тебя такие были уже истории? Или... Такие были косяки, но я бы еще добавил одну тему, когда, когда люди понимают, что им не депозит, они живут долго. Очень ну, долго. то есть ты продлеваешь за счет этого, то есть ты не на конфликт идешь, это ну, интересно, неочевидная вещь на самом деле. То есть люди просто живут, просто живут больше да, года. Условно. Да, в среднем где-то они живут 11-12 месяцев, после этого уезжают. Есть люди, которые живут там по два года. Ага. Ну, у меня примерно такая же статистика у нас. То есть там работают, если а, работа заканчивается, они так съезжают, соответственно. Окей. Mm -hmm. okay. Что ты можешь, ну, вот сказать людям, которые только, только сейчас планируют вот интересно доход на недвижимость в Москве, то есть вот э, чтобы ты им посоветовал, с чего начать и то есть, стоит делать, не стоит? Что ну, Чтобы я им посоветовал, ну, посмотреть какие-то ролики на YouTube, пообщаться с людьми, ну, пройти обучение, либо просто можно купить э, чью-то помощь и эти люди за на первый взгляд может показаться какие-то большие деньги, но по факту эти деньги всегда вернешь, когда человек будет делать эту работу за тебя, сделать быстрее, сэкономит как минимум три этих платежа, которые стоят э, помощи. Ну, да. Ну, то есть, пример как раз с услугами, я когда делал доходный дом, я тоже делал чужими руками и, соответственно, у нас было простроено, у меня был брокер, у меня был риэлтор, то есть, я, естественно, какие-то вещи просматривал сам, то есть, мы просмотрели 30 объектов, но подбор ремонт, сделку и дальнейшее заселение все делают чужими руками. И когда здесь, знаешь, какой главный инсайт, вот, по крайней мере, не знаю, вот у тебя было то, что когда ты считаешь вот эти цифры, которые кажутся тебе большими, но когда ты понимаешь, что на горизонте там 10 лет, это мало того, что окупается за счет скидки по ипотеке, за счет там, то, что это самое главное отличие, что у тебя будет доходная недвижимость через 10 лет свободная от ипотеки или через 15, или ее не будет. Вот. И когда ты понимаешь, что я хочу, чтобы было, и я готов делиться там частью с теми людьми, которые уже это сделали, тогда ты получаешь результат. Слушай, ну спасибо за интересное интервью, спасибо за те инсайты с задатками, мне на самом деле очень тем понравилось, поэтому если вы пока что еще не делаете их правильно, либо только делаете свой путь учитывайте, что в стратегиях, когда ты делаешь самостоятельно да, ты собираешься грабли сам, ты получаешь увлекательный опыт, когда ты делаешь это в тусовке с людьми, которые уже получили этот результат и делали это не раз да, каждый раз вот у нас на платине, каждый раз появляется, вот вышел Коридор пообщался с человеком сегодня а, или я говорит про задатки я понимаю то что у меня задатки а, в доходном доме работают точно так же то есть это такая же история которая дает плюс 3 процента к доходности то есть представь, исправление в договоре несколько строчек и плюс нормальный скрипт на входе когда ты жильцу заранее объясняешь увеличивает тебе, да, время проживания Увеличивать доходность на 3%, и плюс ты не делаешь ремонт за свой счет. По-моему, это нормальная тема. А, Ладно, ребят, Всем успехов. Давай. Пока. Пока.